Всем привет, я мистер Берц, и это мои фрагменты путешествий. Сегодня мы собираемся в интересное место, о котором расскажет Анатолий Мы сегодня снова находимся в окрестностях Новороссийска и пойдем мы в уникальное место. Кстати, наша команда пополнилась. Нас теперь четверо. Ребята по машине. Да, мы пойдем в уникальное место под названием Малую Триш. Уникально оно тем, что там проживает порядка всего 20 человек. Все эти люди рыбаки, и они находятся э, на Черноморском побережье, э, в отдаленном от всех месте. Это смотровая В зале. Выгоняй его. Давай за хуст войдем. Теперь будет шок-контент. Ой, какое! Дай-ка я сфоткаю! Привет! Бу. Она же укусить можешь. Да, конечно, руки руки да. не поставили, а так еще понятно. Давай, Коля. Сегодня в мире животных. А это представитель местной фауны. Мы его застали перебегающим через дорогу. Не в неположном месте. Да, теперь ему штраф будет. добиться всего на этой планете. Записывайтесь на наш бесплатный мастер-класс. Наша Родина — это грустная нотка внутри каждого человека. Наша Родина — это любовь. Наша Родина — это то, что у тебя сердце. Любите свою Родину. И когда-нибудь вы будете идти за границей, идти по улочке какого-нибудь Люксембурга или какого-нибудь Блин, без музыки не так прикольно. Или какого-нибудь Парижа по узкой улочке, по брусчатке. Будете идти, удивляться тому, как тут все идеально. И вдруг вспомните на минутку свой родное Челябинск, Магнитогорск или Екатеринбург. Вы и с этой грустной ноткой скажете, я люблю тебя, родина, мать. Колонка села, не беда, у нас есть солнечная батарея. Заряжается и сейчас музыка включается. А что включается? А вы на малый утре? Да липко, ребят. Я знаю, но это для нас так это. Размяться. Это хорошее направление. Если а тогда ну, ну, ну, спасибо. Вам спасибо. Там нудистский пляж Но мы туда не пойдем Сегодня что не в настроении А вообще вот, приходите Я говорил вам про этот нудистский пляж Окей, если это видео наберет дыш И в принципе он такой же, как Большой утриж, только поменьше. Это остров, до которого сложно добраться, но мы практически добрались. Но место прикольное. Ласточки на гнезда? Я веду прямой репортаж с Малого Утриша, и тут абсолютно нет связи никакой. И очень тепло так лежать, можно загорать прям. Отлично так позагорали, и теперь идем дальше. Сейчас вы наконец-то увидите рыбацкую деревушку вдали от цивилизации. Не переключайтесь. Столько классных мест для палаток, отличное место просто вообще. Где-нибудь здесь разместиться, здесь у нас обеденная зона будет, а здесь у нас вместо телевизора, компьютера и всего остального, вместо новостей и вместо своих каких-то мыслей, которые преследуют. Просто полное отключение от мира. Вот такая на вид обычная деревушка, но она немножко необычная, мягко скажем. Отличные спа-процедуры можно сделать, посидеть в чане, в прозрачной бане с видом на море, ну и пойти туда, освежиться, искупаться. Шикарное место, тут даже окна в машинах не закрывают. Даже видно большой Триш, там моя было Очень далеко. А мы пришли из Новороссийска и туда вообще как хотели сначала сделать. Мы хотели сначала пройти до сюда, а затем пройти напрямую до Большого утрэша. Но, не знаю, время ушло побольше, и мы скорее всего сейчас кого-нибудь попросим довести нас. такая классная атмосфера, вообще действительно чувствуется, что место находится вдали атмосферы. Какой-то информационный шум тут отсутствует, тут, отсутств... тут присутствует только шум ветра. Красота, я, по-моему, загорел даже. Вообще отлично полежали там на пляже и даже все вырубились, отключились от этого мира и переключились на что-то прекрасное. Молодейшая водичка здесь, видно морских жителей. Ай, какие... ну, смотри, так, как будто тут Там ну, видно небольшие штучки, разводят мидии. Часто ли вы ловите себя на мысли, когда думаете, блин, просто, просто прикольно, просто хорошее состояние, хорошее настроение, просто нравится жить. У меня вот сейчас такое настроение, и я желаю вам, чтобы оно к вам тоже скоро пришло. О, смотрите, лягушка. Где? Вот. Мы нашли магазин, и сейчас хотим туда зайти, что-нибудь купить, посмотреть цены. Сейчас зашли в магазин, купили кофеек и мы как будто попали в другой мир. В другой мир попали. И что нам там говорили? Она рассказала нам, девушка прекрасную нам, что э, живут они здесь двумя-тремя домами всего ну то есть я как и говорю то человек 20 проживает постоянно круглогодично. в лето они э, зарабатывают на туристах на таких туристах как сегодня были мы которые хотят уединиться с природой вот еще раньше мы узнали что раньше здесь был маршрут до Ланапы, но сейчас его перекрыли потому что он ведет через большой а, через Утришеский заповедник, который пару лет назад горел из-за, опять же, туристов. Сейчас там таможенники. Да, сейчас там таможенники Либо штраф большой заплатишь. Пансионат, в котором она работает поваром э, летом, когда туристы, а сейчас подрабатывает в магазине. А, ну, самый главный вопрос, который мы ей задали, поменяли бы вы сейчас вот эту жизнь, которая здесь у вас происходит от всех на жизнь в городе обратно а она конечно же сказала нет а уже живет так два года есть такое понятие называется шанти это состояние полного спокойствия и умиротворения я в индии первый раз его услышал и там все такие на расслабоне на чиле, под пальмы лежат там кокосами питаются и вот здесь вот это состояние мы поймали Такие вот здесь номера в виде морских контейнеров. Как будто бы на краю света. А выбраться отсюда не так просто. Если просить людей после трех часов дня, то никто вас уже не повезет. А если заказывать такси, то это будет стоить три тысячи российская, Но <с> номер, который таксист оставил. Недоступен. Предлагаю вам также отправиться в путешествие и перезагрузиться. У нас произошла просто колоссальная перезагрузка. И под этот чудесный саундтрек я хотел бы закончить это видео. И, кстати, я помимо съемок видео еще и треки, мои песни можно послушать. У меня в группе, вступайте в мою в группу вконтакте, ссылку в описании оставлю. На этом все, с вами был Мистер Бёрз. Всем пока. Это молодой!